Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем подробно узор. Наконец-то я его. Вернее, не наконец-то. Вот видите, я уже вяжу жилет и одна деталь у меня есть. Вам предварительно сейчас э, сниму узорчик подробно. То есть по попетельно, порядок, все подробно, медленно э, схемку запечатлите, заскриньте. Вот еще я ее добавлю в инстаграм и в сообщество в ютубе. Так что смотрите, схемка будет и отдельно. Вот она уже скорректированная, правильная, такая как в оригинале. Схема узора к этому вот жилету, который я уже вяжу и будет мастер-класс подробный. Еще анонс хочу сделать экспериментальный вариант сопровождения как бы, девчонки, типа совместника сопровождения то есть после выхода видео набрать экспериментальную группу и вот именно с моим сопровождением это для тех девочек, которые только начинают вязать большие изделия и как бы сомневаются в своих силах. Вот я предлагаю свою помощь в этом и я получусь чего то новому, как бы для меня это будет новый опыт и для вас. Ну в общем вся информация будет потом, это пока в планах, свое мнение вы напишите по поводу такой моей задумки. Вот, и сегодня у меня узорчик. Вот видите, я э, про пряжу про все остальное я расскажу в видео, из чего я вязала, почему я из этого вязала, где купить. И это все будет буквально через 3-4 дня, девчонки. Потому что видите, одна деталь у меня готова. Э, это будет очень быстро. Вот. Поэтому пряжу отставляем на следующее видео. Сейчас только узор. Единственное, что хочу сказать, вот видите, я пробовала из разных и хочу вам показать. Из разной пряжи. Вот это вот тоже очень красиво. Но я посчитала, что на, на жилет здесь 100 метров 100 граммах плотность. Я посчитала, что на жилет это слишком плотная пряжа. А это у нас вот это вот Альпиная Ангора. Она очень классная. Я обязательно из нее что-то свяжу. Но не этот жилет. А я остановилась. Вот быстренько покажу. И потом уже Лана, Лана Голд Плюс Авизе. Вот она вот прекрасно разутеживается, она мягкая, то есть тот эффект, который нам нужен для жилета, у нас будет. Сейчас же пройдусь попетельно по схеме, далее, кто, кому достаточно схемы, заскриньте и выключайте видео, девчонки, кому недостаточно, кто пока выйдет видео, хочет разобраться с узором, пожалуйста, это видео для вас, кому медленно ставим на ускоренный, кому слишком быстро, ставим на замедленный просмотр. Все, это все в настройках видео, думаю, вы знаете. Я снимала об этом видео. Итак, раппорт узора у нас состоит из 18 петель. Здесь одна дополнительная 19 и 2 кромочные. То есть я набираю 21 петлю. Это у нас один ром. Этот один ром, он у нас вот так вот находится, что рапорт узора у нас, видите, вот он. Здесь половина, здесь половина. Только потом он как бы складывается в узор. Вот эти вот 18 у меня здесь. Вот так вот 18 вот от этих лицевых петель. По 18. То есть вот он. Я неправильно показала, я вот так вот показала. На самом деле вот так вот. Раппорт у нас везде только половинки, четвертинки этого ромба. Итак, первый ряд. Кромочные я не знаю озвучивать, не озвучивать. Первая лицевая петля, далее 2 изнаночные, 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, то есть мы спицу вводим слева направо. Тут очень важно, тут уклоны интересно так получается Далее 3 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Накид, 3 лицевые. 2 изнаночные, 1 лицевая. И кромочная изнаночная изнаночные четные ряды мы вяжем по узору то есть там где изнаночная мы провязываем изнаночной где лицевая лицевой все накиды мы провязываем изнаночной вот этот первый раз второй ряд вернее ну первый он изнаночный я показываю а потом я изнаночные четные ряды я просто буду вырезать из видео, чтобы не удлинять. Все вяжем по узору, то есть как смотрят, как лежат петли, мы это знаем, умеем и уже вязали. Итак, третий ряд: одна лицевая, накид, две изнаночные, две вместе лицевой с уклоном вправо. Я их вот так вот. Переодеваю и провязываю с уклоном вправо, здесь вначале я не переодевала, потому что набраны были петли, сейчас переодеваю. Так, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево. 2 изнаночные, накид лицевая и кромочная. Четвертый четный ряд по узору. Пятый ряд кромочная. 1 лицевая, накид лицевая. 2 изнаночные. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2 лицевые накид 3 вместе здесь мы вторую ставим поверх первой и провязываем 3 вместе Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Здесь, конечно, немного необычно нам вот эти уклоны, но они именно так и выглядят в оригинале. Поэтому мы это делаем для того, чтобы максимально приблизить к оригиналу. Так, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, кромочная. Шестой изнаночный ряд по узору. Седьмой ряд, кромочная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, кромочная, 8 ряд изнаночный по узору, 9 ряд, кромочная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, кромочная. Изнаночный ряд, 10 по узору. 11 ряд, кромочная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, Накид 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид лицевая и изнаночная. 12 изнаночный ряд по узору. 13 ряд. Лицевая, накид лицевая. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Накид 2 лицевые. 2 изнаночные. 3 вместе лицевой. 2 изнаночные. 2 лицевые накид 2 вместе с уклоном вправо. Лицевая накид, лицевая изнаночная. 14 изнаночный ряд по узору. 15 ряд лицевая, вернее 2 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном влево накид. 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 лицевые и кромочная изнаночная.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 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2 лицевые накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Лицевая, кромочная и изнаночная. 18 ряд. Изнаночный по узору. 19 ряд. 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные, лицевая, накид лицевая, накид, лицевая 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Если это э, вот здесь у нас 2 вместе, заканчивается 2 вместе. Если это в центре, вернее, вязание, да, если у нас 2 рапорта, то это у нас получается 3 вместе. То есть здесь вот у нас на стыке двух рапортов это не 2 вместе и 2 вместе, это 3 вместе. То есть вот такая вот вершинка вот, точно такая же. 20 ряд по узору 21 ряд кромочная 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные 2 лицевые накид, лицевая, накид 2 лицевые 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо лицевые, кромочная, 22 ряд изнаночный по узору 23 ряд кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные так 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые и кромочные 24 кромочный ряд изнаночные узоры 25 ряд кромочная 1 лицевая 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные 2 лицевые, накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид лицевая, накид 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, на лицевая и кромочная. 26 ряд по узору. 27 ряд 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 лицевая, накид лицевая, накид лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид 2 лицевые. 2 изнаночные и 2 вместе лицевой с вправо. И кромочная. Итак, рапорт мы связали. Это то, что я говорила. Видите, по сути у меня здесь полуромба, здесь полуромба, здесь полуромба в таком виде и полуромба здесь в таком виде. Это весь рапорт, девчонки. Попробуйте, пока я выложу видео. Образец. Попробовать просто, чтобы руки привыкли в голове, в подсознании отложился сам узор. Его нужно, чтобы он запечатлелся в голове, тогда вяжется легко. Чтобы пока выйдет видео, вы понимали. Значит, попробуйте связать два рапорта в ширину и два рапорта в высоту. И вы увидите, как вырисовывается узор, и вы уже будете понимать, как бы что где и как как, как он вяжется. Да, вот он наш узорчик. И вот складываются вот такие вот прекрасные ромбы. Еще единственное, что хочу сказать. Буду вязать три размера, но будет XSS, ML, XL, 2XL приблизительно. Потому что у нас здесь, вот видите, как бы эти ромбы, чтобы не, не на, нарушать структуру узора, к сожалению, не получится разобрать совсем уж по размерам. Но так как модель у нас оверсайз такая, поэтому нам это не страшно. То есть вы выберете уже по схеме, по размеру то, что вам как бы ближе, больше подходит. Этот же узор вот кардиганчик у нас связан одним узором, так что вяжем, что хотим вот на свое усмотрение, девчонки, на сегодня все, готовимся, ждем, у нас еще есть время к осени, поэтому ждем, обдумайте мое предложение по поводу сопровождения, совместника сопровождения, то есть вязание с моей помощью, как вы на это смотрите, понятное дело, что это будет не бесплатно, потому что я буду тратить на этот месяц времени, ну, я хочу попробовать. Посмотрим, девчонки. Экспериментальный вариант будет буквально за символическую цену. Поэтому вот так вот. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Бика и Школа Рукоделия.